Я уверен, что среди вас, мои зрители, нет ни одного человека, кто не знал бы такой фамилии, как Жириновский, кто не имел бы представления об этом человеке и не сложил бы даже своего мнения о нем. Пусть вы молоды, пусть вам совсем мало лет, есть и такие на моем канале, в любом случае, хоть немножко, но вы его застали. И этого было вполне достаточно для того, чтобы понять, кто это такой. Я же следил за этим человеком, ну как сказать, следил. Меня заставляли за ним следить, потому что огромное количество эфира было заполнено его высказываниями, яркими угрозами и многим-многим-многим другим, что повторять за ним я бы не рекомендовал, потому что это преследуется по закону. Но несколько десятилетий, я бы даже сказал, я видел восход его карьеры это в 90-х, я видел становление его партии и фактически проследил всю его политическую дорожку, ну, может быть, за исключением каких-то мелких шажков, до начала его яркой, сценической, образной такой ситуативной позиции, что ли, платформы, можно так сказать. То есть все то время, когда он заявлял о себе прямо со всех, со всех экранов, журналов, газет, трибун и много другого, но не будем сейчас об этом, потому что не это важно, а важно то, что несколько десятилетий слыша его, я абсолютно четко для себя определил, что этот человек ненормальный, этот человек психически болен, да, психически болен. Потому что его заявления, они были настолько кровожадные, настолько агрессивные, настолько прямые и безоговорочные, что другому мнению, мне кажется, сложить было невозможно. Если в самом начале его карьеры, где-то в 90-х, да, были яркие такие, мощные, агрессивные высказывания, но они имели хоть какую-то политическую основу, то есть он хотя бы что-то обещал, обещал что-то немножко похожее на правду, но тогда народу это и было нужно, потому что... Совсем тяжело было, и нужны были какие-то кардинальные, какие-то резкие, какие-то крепкие, какие-то жесткие меры, чтобы, возможно, навести какой-то порядок. Многие этого хотели. Не стоит врать, да, действительно хотели, потому что, когда совсем кругом плохо, порядок хочется многим. И пусть этот порядок, как они предполагают, будет наведен даже с помощью каких-то <coughs> резких методов. Так вот, я этого человека... Яркая личность, врать не стану. Я этого человека все эти годы считал ненормальным. Да, это мое личное мнение, поэтому как бы нечего тут чураться. И я очень сильно расстроился, что его не стало. Не стало буквально буквально вот за чуть-чуть до того момента, когда все его слова стали превращаться в реальность в прямом смысле слова, в реальность. Посмотрев на него уже сейчас, спустя время, когда его уже не стало, я осознал, что он все это время говорил нам, прямо вот во всех мельчайших подробностях, описывал нам концепцию русского мира. Он показывал нам, на своем собственном примере. Каков человек, каков гражданин этого русского мира? Что у него должно быть в голове, в сердце, в душе? Ну, если таковая существует, в чем я сомневаюсь. Какие цели у этого человека должны быть? Лозунги. Какая шкала ценностей? Какая шкала наказания? Ну, знаете, кнут и пряник, если так вот. Именно сейчас, когда его уже нет, когда произошло огромное количество событий, грандиозных событий, трагических событий в том числе, разрушительных событий, я понимаю, что все это время он ведь не просто так оставался на свободе, он ведь не просто так оставался у руля одной из ну, довольно влиятельных политических партий, политических сил, и находясь на трибуне Государственной Думы, так смело заявляя обо всем, он не боялся совершенно никаких последствий. Быть может, это именно потому, что строительство русского мира было начато тогда. И их концепции, их цели, их взгляды, их намерения, их желания, они были именно такими. Знаете, я все больше задаюсь вопросом, а не был ли этот человек, ну, на первый взгляд, по внешности, конечно же, он похож на шута. Это естественно. скоморох, Ну, либо просто умалишенный. Однако, не был ли этот человек настоящим глашатым? Глашатым того, что все эти годы такой вот медленной, но совершенно неизбежной лавиной надвигалась на государство, на мир, грубо говоря. Ну, масштабы мне сложно оценить, это время покажет. Но понимаете, о чем я говорю? И сейчас, глядя на тех людей, которые заявляют, что идут на войну, чтобы разгромить фашистов, да, я до этих минут, скажем так, до этого времени, я задавался вопросом регулярно, что у этих людей в голове. Как, как они не понимают, как, чего они хотят, на что они опираются, что их толкает, вот там все это, понимаете. Одно дело, когда ты защищаешь свой дом, свою землю, тут абсолютно все понятно, абсолютно все понятно. Но когда ты ломишься на территорию другого государства убивать каких-то там не пойми кого, и ты прям горишь этим, ну либо же не сопротивляешься идешь как покорный раб. Исполнять то, что тебе сказали, не щадя живота своего. Я задавался вопросом, что в голове у этих людей. Сейчас, обращая свой взор на прошлое, на Владимира Вольфовича, вспоминая его речи, я абсолютно точно понимаю, что у них в голове. Это идентичность. Это абсолютные параллели. Абсолютные параллели. Как бы странно и смешно все это не звучало. И теперь, спустя время, я понимаю, что этот человек, как очень странный оратор, крикун, балагур, драчун, можно и так, наверное, сказать, хам, грубиян и много-много кто еще, что он-то на самом деле всегда говорил правду. Парадокс, как странно. Я хотел на днях для вас записать видео, где описал бы, озвучил, в принципе, целый список, довольно большой список тех событий, которые казались нам невероятными три года назад. Ну да, три года назад, грубо говоря, показать вам, насколько за три года этот мир изменился, насколько изменились люди, насколько изменилось их поведение, их призывы, их, их уровень ненависти. Совершенно необоснованной ненависти. Я хотел вам прочитать весь прям список от начала до конца. Что с людьми стало. Как закрылись границы. Как люди одели на себя маски. Как людей закрыли по квартирам. Как не пускали в магазины. Черт что. Это грандиозный список. Ну, знаете, может быть, я его и напишу, и составлю. Но на самом деле этот список, Давным-давно за меня озвучил Владимир Вольфович. Я никогда не думал, что однажды наступит момент, и я буду кому-то, пусть даже так с усмешкой, иронично рекомендовать посмотреть и послушать высказывание данного гражданина, ныне покойного. Никогда не предполагал. Вот уж странная жизнь. Однако же он оказался прав. Странное видео, согласен. Но я в принципе и не думаю о простых вещах. Всего доброго, берегите себя.